Здравствуйте! Сегодня я хотела бы поблагодарить Ирину за ту проделанную работу со мной, после которой моя жизнь буквально изменилась. Приблизительно полтора года назад я пришла на прием к Ирине с вопросом о том, чем же мне заниматься в этой жизни. Я устала от той работы, на которой я работала, я понимала, что я не реализую себя, да, что мне что-то нужно другое, но я просто была без понятия, что это может быть. И реально Ирина мне помогла, настолько помогла, что сейчас у меня есть свое дело, которым я успешно занимаюсь. Так вот, когда я пришла на прием к ней, Ирина много чего мне рассказала, даже про черты характера, про меня, про мои особенности. Многое меня, признаюсь, удивило. И в том числе она сказала, что у меня очень сильная визуализация, что мне надо заниматься, ну, возможно, дизайном. Я реально удивилась, потому что никогда в жизни я не была связана ни с дизайном, там, ни с рисованием, ни с созданием чего-либо, да? А, то есть даже когда я училась в школе, да, уроки труда, это была пытка, то есть что-то сделать, что-то красивое создать, это, это не про меня было, поэтому я где-то в глубине души даже не совсем поверила. Но когда пришла домой, ради интереса, открыла интернет и забила курсы дизайна, думаю, ну, а вдруг... Ну, а вдруг? Не зря же я ходила на курс, ну, на прием, да, графологу. Возможно, это действительно есть моя судьба. И, в общем-то, я выбрала себе курс по дизайну, да, дизайн интерьера, и пошла на него. Этот курс меня реально захватил. Каждый день я ходила на занятия, и мне было очень интересно. То есть, раньше бы я подумать не могла, что это может мне быть вообще интересно. Но это было реально так. После чего я поняла, что мне интересен, конечно, больше декор, да. но благодаря дизайну я начала ходить на выставки, я начала знакомиться с новыми людьми и нашла себя в декоре, в свадебном декоре. Сейчас у меня своя студия декора, «Счастье своими руками» называется. Я занимаюсь природными, натуральными свадьбами. У меня это достаточно успешно получается, то есть второй год я ее уже развиваю. У меня есть заказы, я счастлива, я занимаюсь любимым делом, а если бы я тогда не пошла на прием, поверьте, я бы не дошла до этого сама, что изготовление что-то руками, красота, дизайн, декоры, что я вообще в принципе с этим могу быть как-то связана в моем представлении на тот момент это были абсолютно две разные вещи я и дизайн, я и декор то есть, ну, не совсем я это тогда понимала, поэтому, друзья если вы сейчас находитесь на таком распутье, да, вы не понимаете чем можно себя занять чем можно заняться в жизни и какое дело может стать именно вашим, то очень рекомендую вам прийти к Ирине. Ирина тот человек который сможет подсказать вам правильную дорогу она профессионал, не сомневайтесь. Она сможет раскрыть такие ваши качества, о которых вы могли раньше даже не догадываться. И, возможно, через год или через два вы будете уже абсолютно счастливым человеком, потому что вы нашли новое дело, именно свое дело. Поэтому, друзья, welcome все, Карине.